А вот смотрите, вот водичка. Нет и перетопа, не бывает. Если есть песник э, недалекого ума, тогда бывает перетоп. Мы увидим, что там стены покрыты фольгой. То есть это отражающее, да, отражение, то есть инфракрасных плутей, да, на щиток обратно. Чтобы стены тепло никаким образом не поглощали лучевое. Фар будет у нас управляемый прямо вот отсюда, да, вот у нас есть дистанционный пункт управления. Он будет греться, если печка работает на дровах, да, и греется дымом. То вот этот щиток будет греться паром. Здравствуйте всем. Сейчас мы вам расскажем про особенности работы печников. В зимних условиях, смотрите, метель, тратата, да, да, ветер дует, холод, минус 20 на улице, но работать все равно надо, куда деваться некуда, потому что служить хочется. хочется, да, то есть, как бы, и заказчики, то есть, нервничают. Поэтому работаем, работаем, идем смотреть, как это мы делаем. Э, небольшенькое рабочее место, которое вот оборудовано, да, вот снег, метель, ну, от снега вот прикрыл тут. маятник небольшой тут, вот, небольшой верстачок. Ну, сегодня он его снегом маленько подзавалило, да, то есть небольшой верстачок, на котором происходит обработка кирпича. Значит, маятник это для сухого реза. Да? То есть, как бы... Ну и вот камнерезный станок стоит, прикрытый. На улице минус 20. Идет метель, вот лежит снег. Да? Что делаем? Убираем кирпичики, да. Он у нас мокрый станок. А вот смотрите, вот водичка. Вот она мокрая водичка. Вот телега на которой режем кирпич. Это мокрая вода. Я не был здесь с пятницы. Сколько сегодня? Сегодня вторник. Ну я вчера им не пользовался, да. Ну вот закрытый полиэтиленом. И я пилю им, минус 23, минус 25 было, я пилил. То есть здесь, ну, телега обмерзает, конечно. Раскрой секрет, почему не замерзает вода? Вода не замерзает? Фокус-мокус. Фокус-мокус. Ой, аккуратнее. Значит, вода не замерзает, потому что... Вот здесь вот, если мы заглянем, стоит одна единственная пена, 1 киловатт мощностью. Вот такая, от плитки росинка. То есть она снизу подогревает? Снизу получается. подогревает, Потом... и вот шалаш из полиэтилена, то есть спасает. Александр Валентинович, это совет печнику совет калибра... калибровать? Калибровать, да. Если да. хотим положить банные печи, требования к банным печам это 3-4 мм шов. И не больше, нисколько не больше. Никаких ни 5, ни 6, ни 7, ни 8. 3-4 это банные печи. Потому что банные печи испытывают сумасшедшие тепловые нагрузки, бывают их топят по 7 часов, там по 8, да. А потом ну, песники говорят: о, это у вас перетоп, это перетоп. Слово жаргонное, о, из лексикона надо вообще выбросить и забыть. Я всем песникам говорю: это оставьте себе. Это как будто матершинное слово. Перетоп. Нету перетопа, не бывает. Если есть песник недалекого ума, тогда бывает перетоп. Если есть нормальный печник, перетопа никогда не бывает. То есть, ну, и печи топятся по 7, по 8, по 9 часов и не трескаются. Александр Анатольевич, расскажите теперь о своей задумке, что хотел, так скажем, воплотить здесь. Э, про эффекты понятно, да, что, какая будет банная печь, то есть из чего состоит, потому что вижу, что здесь щиток, камень, здесь кирпич, то есть идея была, я как понимаю, высокая здесь идея вообще концепт бани сумасшедший значит э, ну во первых вот про стены мы поговорили здесь тоже я создам термос абсолютный термос да вот если мы посмотрим за печку мы увидим что там стены покрыты фольгой uh -huh. то есть это отражающее uh -huh. до да, отражение то есть инфракрасных лучей да на щиток обратно чтобы стены тепло никаким образом не поглощали лучевое то есть вот фольгой, да, то У -у -у. есть весь щиток э, изолирован от стен фольгой. Значит, стены, ну, я уже говорил, штукатурка, да, то есть будет э, хороший тормоз И будет она побеленная, побеленная. Она будет белоснежная эта парилка. На бел будет, ну, 5-7 миллиметров толщины. То печь тоже будет выкрашена в белый. Печь тоже будет выкрашена в белый цвет, но она будет просвечивать, то есть бель... она будет белесая. Uh -huh. То есть она будет чуть-чуть просвечивать, швы будет просвечивать. Здесь вот э, в этих окошечках, в рамках будут вот такие камушки вставлены, да, то есть Что вот... за это камень э, мраморизованный доломит э, с хлоритом, то есть, а ну, то есть со щитком. Да, это сделать. вот, вот это от щитка остатки, ну вот здесь будет подсветка, подсветка то есть камур, каждый камушек будет освещаться и огранка, я думаю, будет играть, такой, ну, как, такой как алмазики, да, то есть огранка такая будет играть ну, позитивную роль, то есть я их огранил. То есть вот ограночка такая, да, у них. И вот во всех этих окошечках будут такие камушки стоять. А это вот будут светильники. Угу. То есть думал, гадал, какой формы их сделать. Но коль скоро тут все такое прямо и параллельно, да, и перпендикулярно, то решил их никак не огранять, а именно в таком виде и оставить. То есть как бы прямоугольные. Потому что сверху вот еще просится два ряда положить и сделать вот такие башенки. Башенки. То есть, как бы, ну, башенки тоже украсить, как водья э, в шахматах, да, то есть, вот прорези в кирпиче, вот уже я примерял здесь э, картонкой, значит, прорези вот такие сделать в кирпиче здесь, здесь, то есть, как бы, и закрыть вот это дело двумя, двумя рядами вот кирпичной кладки. То есть башенка будет выше, а основной массив как бы чуть пониже. Тогда будет вроде бы как гармонично смотреться. В этой парилке воплощена вообще сумасшедшая идея объединить ирландскую баню и русскую баню. Значит, чем они отличаются? Климатические характеристики должны быть такие. Влажность пара должна быть здесь 60%. На уровне 60-65 процентов, температура 65-70 градусов. То есть, как бы, это соответствует климату русской бани. Значит, чтобы создать такой климат, значит, печь будет создавать конвективное тепло в этой парилке. Да? То есть подача воздуха по тому же принципу осуществляется, что в большой парилке. То есть, вот по этой трубе вот, вентиляционная труба, это приточная, да, вот это приточная вентиляционная труба, она подает воздух выскопную там, за печкой, мы туда сходим потом, в стопную. а оттуда из стопной, вот по этой конвективной рубашке, воздух нагреваясь, будет выдаваться вот здесь вот в парилку, uh -huh. в парилку, значит, вот здесь она запечатанная, конвективная рубашка, камнем, да, но у нее открытый выход наверху. Между кирпичным щитком и каменным щитком тоже конвективная рубашка. Она вот мы видим 5 сантиметров, да? 4-5 сантиметров. Между ними будет создаваться конвективное поле, да, где будет ускоренная циркуляция воздуха. Воздух будет нагреваться, забираться внизу из парилки uh -huh. частично, чтобы просушивать его. Просушивать частично вот через он тот воздухозабор. И выдаваться вот здесь наверху. Еще одна конвективная рубашка. Между стенкой и вот этим щитком И что тоже она Тоже она защищена То есть металлич, металлической фольгой Чтобы поглотить тепловое излучение Именно излучение лучи Чтобы отразить, чтобы стены их не впитывали А возвращались назад в щиток то есть Чтобы конвективная рубашка работала Эффективно, эффективно. То есть как бы вот там вот Тоже фольгой обтянуты стены Значит щиток, тепловой щиток он будет греться, если печка работает на дровах, да, и греется дымом, то вот этот щиток будет греться паром, паром. Значит, пар будет у нас управляемый прямо вот отсюда, да, вот у нас есть дистанционный пульт управления, сейчас он показывает, но ну, я включил его не вовремя, до начала съемки, да, за минуту, за минуту, или за полторы до начала съемки, сейчас вот показывает 81 градус, да, то есть, включаем. Все, процесс пошел. Сейчас мы увидим, как за... Одну минуту температура пара, которая сюда подается в щиток, увеличится в больше 100 градусов. Значит, пар, который я буду подавать в щиток, ну, будет в районе 200 градусов. То есть 200-градусный пар нагреет этот щиток до 80-70 до градусов. Смотрите, температура уже 97. По концепции нагреть камеру, получить пар? Уже, и... уже больше 100 градусов температура пара. Ага. Смотрите, на глазах уже 108-109. 10, То есть температура пара очень быстро набирается. Значит, прибор сделан специально для этой парилки. Значит, специально я просил сделать выносной пульт управления вот этот, вот, чтобы парильщик он, не бегать туда-сюда. Да, да? он здесь вот будет висеть, да, то есть у парильщика. Вот уже 120 градусов температура пара. Значит, этот пар который нагрет до 200 градусов, да, то есть, ну, потом мы вот здесь где-нибудь прицепим, чтобы удобно было пользоваться. Значит, вот у нас есть паропровод, который проходит через щиток. Здесь будет установлен игольчатый кран концевой по типу форсунки, да, по типу форсунки запаривать веники и регулировать температуру и влажность в парилке. То есть, просто открываешь кран, и он говорит ей... Веник не загорится? Нет, 200 градусов это да, нормально. То есть, чтобы запарить виник. венек будет вот здесь в бочке лежать, его вытащил и струей пара обработал, то есть как бы и все и можем работать. Здесь э, щиток собран из талькомагнезита основной, то есть состав, да, то есть вот талькомагнезит до этого ряда. А вверху марморизованный доломит э, тоже с талькомагнезитом, да, то есть и с талькохлоритом, вот вот талькохлорит. Вот эти вот вкрапления, это вот вкрапления только так, а сверху могу флорит. посмотреть там? Да, конечно. Ну, то есть здесь уже все запечатано? Да, получается? все запечатано, запечатано, это щиток. Так, это декоративный бы. элемент? Да, это декоративный элемент. Сколько времени уходит на нагрев? Чтобы вот. Вот заработало? Значит, щиток нагревается до 60 градусов. Вот Проверенный? Да, позавчерашними днями нагревается за 3,5 часа. Вот мы включили щиток 3 минуты назад, да, 4. Смотрите, уже 186 градусов температура пара, которая заходит сюда. А хватает его для поддержки парилки, если основную печень не допить? Вполне. То есть Значит, щиток даст лучевую энергию, начиная от 60 градусов Если мы его нагреем до 60-70 до градусов, он уже даст лучевую энергию А если нам надо добавить пару Ну, то есть, грубо, каменку мы заменяем Не в... надо, у нас есть кран. игольчатый кран, да, мы открываем кран и делаем 200-градусным паром Смотрите, уже 190 градусов 190. Индукционный пароперегреватель сделан специально для меня, для этой парилки в Москве, да, компания которая занимается промышленными пароперегревателями. Значит, ну, это вообще, это, это нонсенс, это э, шаг вперед, по, ну, со всем вот банистроением, да, хамамы и все прочие работают на парогенераторах, которые устроены как обычный кипятильник, как электрочайник, то есть, mm -hmm. бы, чтобы выпарить ведро воды 10 килограмм, да, то есть, им нужно 10 киловатт энергии. 10 киловатт электричества, чтобы выпарить 10 килограмм воды, то есть превратить в пар. Здесь, здесь, в этом перегревателе, чтобы выпарить 10 килограмм, понадобится всего 2,5 киловатта. В 5 раз? Да, раз в 4, раз чтобы выпарить. А чтобы догреть до 200 градусов, еще полтора. Вот 200 градусов, чтобы получить То есть в общей сложности 4 киловатта Я трачу на то, чтобы получить пар Но 199 градусов Это я выставил такой режим Я могу его довести до 270 градусов Температуры 270 градусов И влажность пара при этом будет ну, 16-20% То есть это никак не увлажнит атмосферу Никак не увлажнит Это создаст просто Температурный такой климат, свой, климат да. да то есть как бы а если мне надо увлажнить я могу легко это сделать там выставив нужную влажность пара которую мне вот надо получить. Мы можем влажность да, получить. я могу здесь игольчатым краном ее регулировать да если я открою форсунку побольше он начнет конденсироваться то есть как бы и тогда вот влажность факела выходящего будет сто процентов